связи Александра Бонина хочу сегодня поделиться с вами примерным комплексом лечебных упражнений при шейном остеохондрозе он будет состоять из трех частей разминка основная часть и заминка я вам покажу только самый минимум то есть пример каркас или скелет основного комплекса лечебных упражнений именно при шейном остеохондрозе данный комплекс вы можете выполнять как и в период ремиссии то есть, когда вас ничего не беспокоит, так и в период обострения, когда клиника вся в разгаре. Поэтому эти упражнения универсальны и вы можете использовать в любой из периодов. Итак, давайте приступим к разминке. Разминочная часть будет касаться только верхней конечностей и плечевого пояса. Шею мы с вами пока не трогаем. Итак, два упражнения разминочных, которые вы обязательно должны делать. Во-первых, это Руки располагаем на плечи. И начинаем выполнять круговые движения в плечевых суставах. Сначала в одну сторону. Можете выполнять медленно, спокойно. При этом обязательно отмечать все свои ощущения, чтобы вас ничего не беспокоило и боль не появлялась. Чтобы эти упражнения приносили вам только комфорт. Выполняйте это упражнение. Где-то по 10-15 раз в одну сторону, а потом тут же в другую сторону. Тем самым мы с вами разогреваем мышцы верхних конечностей плечевого пояса и увеличиваем кровоток нашим мышцам шеи и поясничному, ой, и э, шейному отделу позвоночника. И в эту же сторону 10-15 раз. После этого руки хорошенько встряхнули. И переходим к следующему упражнению. Мы располагаем руки также к плечам, а затем мы берем их в клочки и сжимаем и начинаем так вот разводить в стороны, разгибать в локтевых суставах и обратно, в сторону и обратно. Цели абсолютно те же самые: мы разогреваем наши мышцы, увеличиваем кровоток и подготавливаем весь наш организм к дальнейшей работе. Делаем также по 15-20 раз. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. После чего обязательно руки встряхнут, немножко отдохнуть. Я думаю, что вы должны даже после этих двух упражнений почувствовать, как ваши мышцы согреваются, увеличивается кровоток. И сейчас переходим с вами к основной части также показывают два упражнения. Вы можете, еще раз повторяюсь, выполнять как в острый период, так и в период ремиссии. Эти упражнения будут изометрические. То есть смотрите принцип выполнения. Руки располагаете вы в замке и располагаете у себя на лбу. И сейчас вы как будто бы пытаетесь голову наклонить, но руками сопротивляетесь, то есть не даете. И когда вы голову пытаетесь наклонить, вы руками сопротивляетесь, и должны почувствовать, как задние мышцы шеи напрягаются. То есть именно происходит изометрическое сокращение. Вот, смотрите, видите, я нажимаю, я чувствую, как мышцы мои сзади напрягаются, но позвоночник в это время не сгибается, то есть голова никуда не сгибается и не разгибается. Итак, мы располагаем руки, начинаем голову пытаться склонить, руками останавливаем. И считаем до 5. Примерно так вот. Раз, два, три, четыре, пять. После чего руки убиваем, убираем. Шею расслабляем. Отдохнули немножко. И выполняем снова. Раз, два, три, четыре, пять. Руки снова убрали. Дали немножко мышцам шеи отдохнуть. И снова. И делаем по 5-7 раз максимум. Раз, Два, три, 4, 5. Снова убираем руки. Отдыхаем. И я еще раз покажу. Раз, два, три, четыре, пять. То есть принцип этих упражнений, что шейный отдел позвоночника не сгибается, но мышцы при этом тренируются. И второе изометрическое упражнение. Принцип тот же. Руки кладем в замок, но располагаем теперь на затылке. Вот, видите, примерно так. И теперь смысл обратный. То есть мы пытаемся как будто бы голову разогнуть, но руками сопротивляемся. И когда начинаем давить, то чувствуем, как наши мышцы шеи опять напрягаются, но позвоночник не сгибается. И снова, когда вы оказываете давление, снова считаете до пяти. Раз, два, три, четыре, пять. Руки убираете. Отдохнули немножко и снова. Раз, два, три, четыре, пять. отпускайте руки. Дайте отдохнуть шеи Рукам. Еще разочек. Раз, два, три, четыре, пять. И убираете руки, снова отдохнуть. Я советую в основной части. Делать обязательно можно даже лучше по 7 и 10 раз. Потому что изометрические упражнения, они показаны как и в острый период, так и в период ремиссии. Это очень эффективное упражнение. Конечно, есть очень много разнообразных изометрических упражнений. Но я вам в этом видео показала только два. И теперь разминка. Покажу также два упражнения. Они направлены на растяжку наших мышц и восстановление кровотока, баланса, дыхания сердечно-сосудистой системы и первое упражнение мы тянем вперед наши плечи при этом мы их не поднимаем потому что шею этом не надо задействовать особенно в острый период мы просто сводим плечи вперед немножко задержали вернули в исходное положение потом назад также растянули медленно снова вернулись в исходное положение то есть эти упражнения в заминке направ, направлены на растяжку. Поэтому мы делаем их медленно, в спокойном темпе, и чтобы обязательно это вызывало только комфорт, без каких-либо болезненных ощущений. И снова вперед, сводим плечи вперед, как будто мы их пытаемся соединить перед собой. Сводим вперед, медленно потом разводим. И сейчас, когда мы разводим, стараемся лопатки близко-близко друг к другу, к позвоночнику прижать. И снова возвращаемся в исходное положение. Еще разочек сводим вперед, напрягаем мышцы, вот руки даже иногда могут трястись, это нормально, потому что вы напрягаете мышцы, растягиваете их, возвращаетесь в исходное положение. И назад то же самое, разводите, сводите хорошенько-хорошенько, прям должны почувствовать тепло в мышцах, и вернуться в исходное положение. И заключающее упражнение в разминке это дыхательное упражнение чтобы уж наверняка восстановить полностью баланс нашего организма. Делаем с вами динамическое дыхание, дыхательное упражнение. Делаем вдох и ручки разводим в стороны. Можно раз, раз, развернуть руки до параллели с полом, особенно в острый период. А у кого период ремиссии и ничего не беспокоит, или только минимальные признаки, то можете сделать вдох до самого верха и затем опустить вниз. У кого острый период, лучше сделать до горизонта и вернуть руки обратно делаем глубокий вдох и выдох хороший шумный вдох полной грудью и точно такой же выдох еще разочек вдох и выдох и еще раз вдох и выдох ну что ж Сейчас я вам показала только самый минимум скелет наших комплексов лечебных упражнений для шейного отдела позвоночника. Но одного скелета, конечно же, недостаточно. Мы должны нарастить мышцы на этот скелет, чтобы создать полное, полное представление о здоровье. То есть полное представление о восстановлении вашего состояния. А чтобы нарастить мышцы, следовательно, нужно увеличить количество упражнений. Как в разминке, как в основной части, так и в заминке. По два упражнения, конечно, это мало. Но я просто хотела с вами поделиться принципами. Основные дополнительные упражнения в каждой из этих частей вы можете найти в моем специальном курсе под названием «Секреты здоровой шеи», где я привожу в пример достаточно очень много упражнений именно всех основных видов. Поэтому... Можете ознакомиться с информацией ниже. Если вас и заинтересует, то можете его приобрести. Ну что ж, надеюсь, информация была для вас полезна. Обязательно выполняйте эти упражнения регулярно, обязательно. Поэтому будьте здоровы и до связи!